Доброго времени суток, уважаемые подписчики моего канала, гости, пользователи, которые ищут дополнительный доход. С вами Галина Лапикова. Многих интересует вопрос, как все-таки зарегистрироваться в кэшап, что для этого надо? Для этого вам нужна реферальная ссылка того человека, который пригласил вас в компанию. Что дальше вы делаете? По этой эту ссылку вы нажимаете, перед вами открывается сайт Ап. Далее нажимаете на слово «Регистрация». Перед вами открывается вот такое вот поле. Что для этого вам надо? Необходимо указать логин, который вы выбрали себе. Имя. Проставляем фамилию. Указываем электронный адрес. Далее проверяем именно ID вашего спонсора. Указываем здесь Skype. Указываем телефон. Указываем соцсеть. Указываем PerfixMoney. И указываем именно здесь ваш кошелек. После этого вы пишете «Я принимаю» и нажимаете на слово «Регистрация». После этого вам нужно перейти на ту почту, которую вы указали при регистрации. Письмо уже пришло. Далее нажимаем на, слово, на письмо. Мы видим здесь, что пришло ключи от нашего кабинета, логин и пароль. Копируем наш логин и пароль и переходим в авторизацию. После этого нажимаем на слово «Авторизация». Здесь же мы проставляем наш логин. Вводим пароль, который нам пришел по почте и входим. Все, мы в нашем кабинете. В следующем ролике мы рассмотрим, как правильно сделать оплату нашего кабинета. До новых встреч! С вами была Галина Лапика. Реферальная ссылка будет указана ниже. До новых встреч!